В предыдущей битве победил Иван Гай. Сегодня Иван Гай против Брайана. Ну здравствуй, Ваня, я помню, как ты стиль мой стыб взял Давай еще поспорим, кто из нас двоих не искренний Тебе должно быть стыдно, ты кинул своих гайсов А я номер один, хоть в этом-то признайся Я заглянул в твои комменты, тебя не уважают Плюют лицо тебе, зато меня все обожают Пусть Лоло ложка проиграл, но это так, разминка Сегодня я смахну как тебя в попавшую соринку Ой, Максим, ты успокойся, ведь и так все знают Что Ты всего лишь номер два, который никак не цепляет а я, рудской Ваня, самый популярный блогер моем видео рекорд дизлайков и как-то похер Рома плакал сильно, что не одержал победы Ну а тебе вообще поберечь бы свои нервы Ведь если так по-честному, у тебя шансов мало Маленький Максим и... обойдемся без скандала Знаешь, я номер два только в твоих мечтах Свои 16 миллионов будет скоро два Ты популярный только в садике скорее А Брайана смотрят все и от меня балдеют кто выиграл? Решать тебе!